Искали? Вы сделали правильный выбор. Наши ответы на ваши запросы. Хотите поздравить друзей и родственников с Новым Годом вместе с Дедом Морозом? Пожалуйста! С, с Новым, Новым годом. годом! А хотите, сами станьте Дедом Морозом? С Новым Годом! Вот такие чудеса! Вы сделали правильный выбор.